Доброе утро, Алиса. Доброе утро, друзья. Я в свою очередь хочу представить для своей аудитории, что мы встречаемся сегодня с Алисой, я одним из руководителей клуба «Инкруиз». И мы поговорим, конечно, обо всем, но в первую очередь, наверное, о счастье. Так, Алиса? Да, вы знаете, вы для многих являетесь примером для подражания. Вашей книги стали уже бестселлерами, вы более 40 книг, на, насколько я знаю, более 40 книг. Самые популярные я читала, какие-то еще не успела. Конечно же, книгу «Материнская любовь» вы ассоциируетесь, все сразу мы знаем, мы читали, эта книга настольная, но у меня еще живые мысли были, мы с родителями, можно сказать, она у нас была настольная, потому что папа у меня такой очень доброжелательный человек, и э, говорил о том, что в принципе все начинается с мыслей, и мы должны быть в единении с природой и в какой-то гармонии внутри иметь. И поэтому тема сегодняшнего нашего прямого эфира ⁇ как стать счастливым человеком. Вот а вы называете себя мастером межличностных отношений. А вот как вам кажется, влияет ли на счастье человека вообще какие-либо ситуации, которые рядом с ним происходят? Вот какие-то события в мире, может ли это как-то, ну, влиять вот на ощущение внутренней гармонии, внутреннего счастья? Алиса, меня еще круче называют называют мастером счастливой жизни. А, здорово, это Мне... правда. Да у меня есть и спектакль даже. Я еще поставил два спектакля, играю два моноспектакля. Поставил и играю их. Сейчас небольшой перерыв, ввиду таких событий. А потом снова я включаюсь в этот процесс. Так вот, один из спектаклей называется «Мастер счастливой жизни». Я не отказываюсь от этого звания, потому что тема счастья для меня очень глубокая, идущая издалека. Ну и самой сути человека, я думаю, у каждого есть стремление к счастью. Но я это стремление выразил сначала диссертацию о счастье, писал по Василию Васильевичу у которого я считаю великим специалистом в области семейных отношений, это наш русский философ 19-20 века. Вот. А потом, в общем-то, этой темой занимался по жизни, а потом уже стал профессионально заниматься. Так что тема счастья меня сопровождает на протяжении всей жизни, и я в ней, в общем-то, разбираюсь в этой теме. Отвечаю на ваш вопрос. Конечно, обстоятельства и внешние какие-то события могут влиять на счастье, на состояние счастья человека, и, но это зависит от, от его состояния сознания, это зависит от его реализации насколько он раскрыт, насколько он раскрыл свои, свои ресурсы, насколько расширено его сознание, насколько сильно он проявляет в жизни Любовь, от этого и зависит, насколько влияют на него внешние все факторы. Mm -hmm. Дело в том, что mm -hmm. <coughs> большая часть людей, конечно, сильно зависит от внешних обстоятельств, поэтому жизнь полосатая. Но чем выше сознание, чем больше Любовь в человеке, чем больше позитивизма, чем больше знаний, знаний о жизни, о человеке, угу. о жизни. Тем человек все дальше, дальше поднимается над этим штормом и уже дальше наступает время, когда человек счастлив независимо от всего внешнего, даже всего того, что творится в мире, потому что он находится внутри, в глубинном своем состоянии счастья, и это счастье не просто у него в глубине, оно уже проецировалась и вовне, создает вокруг него счастливое пространство. Поэтому это зависит от состояния сознания. То есть получается, что каждый человек… Есть какой-то вот такой универсальный способ самосознания, работы с собой, и каждый человек может стать счастливым? Да. Дело в том, что не просто может, он обязан это делать. По сути, понимаете, быть счастливым, и дарить счастье окружающим — это первое предназначение каждого человека на Земле. Первое. Независимо от пола, возраста, национальности, там, вероисповедания и так далее, так далее, места жительства. Независимо. Все люди на Земле приходят, все души на Землю приходят с первой задачей — быть счастливым и нести это счастье. Поэтому в кар... это, это запомните, друзья, это самое первое и самое важное предназначение каждого человека. Вот мы ищем предназначение, там сейчас этим многие занимаются, но на самом деле это ищут, знаете, черную кошку в черной комнате. Почему? Потому что начинать надо с первых предназначений человека, с истинных, угу. общечеловеческих, а потом уже все глубже, и глубже, и доходить до своего предназначения, которое чаще всего ищут, где. Чем заниматься и где жить. Понимаете, а это же самые последние ступени в, в, в поиске предназначения, То, что у каждого человека целая пирамида предназначений. Целая пирамида предназначений. Я именно так трактую, я именно этому учу, и помогаю раскрыть эту всю пирамиду. И когда вот человек идет по ступеням этой пирамиды с вершины, а вершина как раз будет счастливым. И вот отсюда все и строится. Когда ты отсюда все строишь, у тебя действительно все получается. Тогда ты точно найдешь то место, где тебе надо жить, то место, чем тебе заниматься и так далее. То есть получается, если я правильно поняла, есть некая пирамида предназначений, и предназначение оно вообще не одно. И сначала быть полезными миру, соответственно, и потом быть полезными себе, то есть радость, которую ты можешь приносить другим, и радость, которую ты можешь приносить а себе. Наоборот, наоборот. сначала все-таки ты э, стань сам счастливым, стань угу. сам счастливым, иначе ты не сможешь подарить миру счастье. Э, счастье можно подарить, счастье может подарить только тот, кто сам счастлив. Иначе счастье будет или фрагментально или с искажениями, ну то есть или-или. Mm -hmm. Поэтому «Счастливый человек» — это очень весомое такое состояние человека, очень значимое. Даже вот наш великий гений Толстой Олег Николаевич, он ошибался, при том коренным образом, написав роман Анна Каренина, в начале, если вы помните, он написал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастна по-своему. То есть все принципиально наоборот. Потому что он был сам несчастный человек по жизни, и он несчастье видел очень хорошо, разбирался в этом, и там действительно там много всего. Но! В счастье он, он не знал счастье. И он не мог понимать того, что на, наоборот, наибольшая уникальность и индивидуальность человека проявляется в счастливом человеке. Чем более счастлив человек, тем более уникален, тем более он индивидуален. Поэтому счастье каждого человека — это уникальность, неповторимость. Mm -hmm. Поэтому все счастливые люди — это уникальные люди, а все несчастные — типично несчастные. Примерно по четырем 5 программам, кто ты по одной. Да, у нас… Задавайте вопросы в эфире. Самые интересные мы прочитаем. Мне кажется, у нас интересный вопрос от Елены. Может ли одинокий человек быть счастливым? Или счастье зависит от наличия рядом каких-то людей или какого-то человека? Понимаете, вот опять же сейчас смотрим с первого предназначения. Быть счастливым и не дарить счастье вокруг. Посмотрите. Ваше счастье в одиночестве, оно полноценно? То есть вы полностью счастливы? Или все таки есть какие-то грани, которые могут раскрыться именно в взаимоотношении с другим полом? Вот оцените. В принципе, к счастливым можно назвать любого человека, которого даже э, вот, увидел что-то вкусненькое, съел, и он на несколько минут счастлив. Понимаете? То есть это тоже вариант. Или другое, другая крайность, когда счастливый идиот. Он всегда счастлив. просто состояние сознания, он всегда улыбка на ушей, и для него все что угодно, все хорошо. То есть, поэтому счастливым быть в одиночестве можно, но оно, скорее всего, будет, если честно посмотреть, честно посмотреть, неполноценным. Я вот недавно беседовал с одной блогершей, она говорит, я 6 лет назад развелась, и я чувствую себя сейчас счастливой женщиной. Я говорю, да. я говорю пока счастливой женщиной. Но вы насладитесь тем, что вы намучились в эти там, 20 лет своей э, супружеской жизни, и вы сейчас кайфуете от этого. Но придет время, вы поймете, что это не полноценная часть. Нужно делать следующий шаг в своем счастье, а именно ходить уже в другие, качественно другие отношения, тогда вы будете полноценно счастливы. Поэтому счастлив, счастливым можно быть всегда, но объем счастья, его продолжительность, его качество зависит от многого. Благодарю. А вот для того, чтобы прийти вот к этой осознанности, к пониманию своих предназначений разных, это, наверное, нужно учиться, много книг читать. Можно ли как-то технически к этому прийти? И можно ли прийти интуитивно? Вы знаете, <связать> uh, хороший вопрос задаешь, Алиса, благодарю. Uh, прям, как говорится, это все как в точку. Uh, дело в том, что интуитивно можно прийти, и интуитивно, к счастью, приходят и живут счастливы где-то процентов 5 населения. Процентов 5. <связать> 95%. Или. Uh, живут несчастливо в большей степени, или с большим трудом, через обучение, там, прочее, прочее, все-таки приходят но, к счастью. Но таких тоже немного, которые приходят вот, другим путем собственного развития. Сейчас, правда, все больше и больше таких людей, но раньше это было. А 95% это людей, людей, которые несчастны априори, априори, которые постоянно попадают в эти несчастные ситуации. Я не считаю полосатую жизнь счастливой. Ну, это что? Это, ну, это э, не есть. Качели. Да, эти качели, ну, надоеджают в конце концов. Я не разрушаю же эти качели. Поэтому э, вот интуитивно, да, можно. Но сейчас лучше все-таки еще и пригласить сюда знания профессионализм. Я считаю, что нужно быть профессионалом в жизни. Э, вот мы во всем стараемся быть профессионалами, но профессионалами mm -hmm. в жизни. Люди еще не научились быть, и многие даже не догадываются, что можно быть профессионалом в жизни, профессионалом семьянином. Например, мужчина, капитан семейного корабля, называют его так, капитан семейного корабля, а он безграмотный. Uh -huh. Он безграмотный. Он в безграмотных вопросах семьи. Ну, это что-то там увидел у родителей, что-то там у друзей, что-то в кино. И все, все его знания. Как, куда он поведет корабль? Поэтому зачастую на капитанском мостике не мужчина, а женщина стоит и штурвалит. Поэтому женщины хоть учатся, они, обратите внимание, а мучатся, учатся, учатся. А мужчины же считает, если он в штанах, и у него что-то есть в штанах, то он мужчина. Ничего подобного. Настоящий мужчина это профессионал. Это профессионал семейной жизни. Он четко знает задачи семьи. Он ведет корабль, он знает экономику семьи. А то он просто деньги принес, сказал. Там Вот тебе это в лучшем случае принес. А на самом деле он должен все это знать, он должен вести семью куда-то. Так вот, профессионализм, и для женщины тоже нужен профессионализм, но профессионализм в женском состоянии. Женское состояние, оно тоже требует усилий, тоже требует знаний. Поэтому я считаю, что нужно учиться, нужно образовываться, но здесь есть другая крайность. Некоторые образовываются до одурения. Я бы сказал даже до отупения. То есть знает все. Вот приходит на консультацию, там, например, и у меня такие проблемы, то-то-то. Я говорю, то-то-то. Это я все знаю. Это я все знаю. Мы тебя узнаем. Я это все прошла. Я это все знаю. Так а почему зачем ты пришла ко мне? Вот у меня проблема. Что-нибудь другое расскажите. я все это знаю, я... да я... Я знаю, перепробовала все таблетки, И дайте мне еще одну, вашу таблетку. Понимаете? Но я, я в таком случае говорю: спрашиваю: скажите, какому ослу легче идти в гору? С книгами или без книг? Понимаете, вот когда загрузится книгами, идет, это, сами понимаете, от этого пользы мало. Поэтому я, я к этому отношусь серьезно. Я знаю, что. Безграмотность в вопросах семейных отношений, в вопросах счастья, в вопросах жизни вообще – это самая большая беда. Это, самое, это даже невежество в большей степени, даже не безграмотность, невежество. Самая большая беда. Поэтому я и создал, ты же знаешь, академию, в которой да. Да, мы ведем обучение. Обучение онлайн, как говорится, без отрыва от домашних дел. 10 месяцев и получается классный счастливый человек гарантированно счастливый понимаете гарантированно ни одна система не дает такого я поверьте я знаю я этим занимаюсь уже 30 лет поэтому знаю весь рынок это все какие-то фрагменты а я создаю систему систему знаний закладывается человеку то есть а системность сами понимаете системность это все она решает все вопросы Куда бы ты ни попал, в какую бы ситуацию ни зашел, какие бы события ни происходили, но у тебя, когда есть системные знания, ты во всех этих вещах находишь, да. находишь выход. И мы сейчас вот даже... Мы пошли на то, вот на, в этот кризис, чтобы помочь угу. людям. Мы на 50% сбросили цены. Пошли даже в, в минус свой минус, чтобы как можно больше людям дать сейчас вот точку опоры. Потому что многие растерялись в этих ситуациях. И мы идем вот на такое, мы благотворительности, по сути, занимаемся с тем, чтобы помочь как можно большему числу людей стать счастливыми. Это важно. Ну, получается, в России на самом деле не так много вот институтов, которые учили бы мужчин быть мужчинами, женщин быть женщинами, и вообще, в принципе, какие-то межличностные отношения, семейные, в частности, отношения. Расскажите подробнее, какие у вас программы, курсы для того, чтобы наши сегодняшние зрители могли после эфира обратиться к вам и стать счастливее. Алиса, дело в том, что на самом деле права в том что нет нет таких институтов государственного плана. нет то что государство не заинтересовано в счастливом человеке осознайте <говорит> государство не нужны счастливые люди Государство нужны люди создавшие крепкую семью родили детей то есть для армии для э, труда и все а счастье — это категория, потому что счастливый человек — это свободный человек. А ни одному государству не нужны свободные люди. А кто же, как же управлять ими свободными? Вы же знаете, вон Греф заявил, как это людям дать всю информацию? Они же станут неуправляемыми. И вот сейчас и делают, сейчас вот этот весь, вся эта вся коронофобия, она создана для того, чтобы людей загнать вот в это управление, в электронное управление и так далее. А счастливого человека не заводишь. Он даже в этих всех системах, которые сейчас существуют, контроль и прочее, он да. не управляем в той степени, в которой все остальные. Поэтому у государственных нет ни одного заведения, в котором учили счастливой жизни. Даже институты психологии, они выпускают жизнь несчастных психологов. Потому что быть счастливым психологом — это намного труднее, чем быть просто счастливым человеком. Потому что психолог — Зная, набирает знания, его ответственность возрастает, а если он еще делится с кем-то, если он еще, еще кого-то учит, то его ответственность по много раз больше, и по, по сути счастливых психологов по пальцам перечесть. Как счастливых, Согласна. как счастливых учителей. Вот три категории самые опасные для счастья профессии. Это психолог, это преподаватель и это врач. Вот это три категории. То, что они работают с людьми, они должны людям давать глубину, для этого они должны быть сами счастливы, они несчастны. Да, да. да. Вот. часто идут в психологию, да, потому что есть какие-то собственные внутренние нерешенные сложности. Да, но они а... не решают эту. Но я не закончил мысль по поводу да -да. того, что Курс, да. Да, государственных нет таких заведений. Частные есть разные курсы, вы знаете, мастера, там тренинги, вебинары, прочее, все, всего этого много но вот так чтобы системно создать, mm -hmm. создать счастливую семью например такого нет кроме как у нас не преувеличиваю я знаю это потому что я это место начинал у меня разработано учение о счастливой семье есть книга даже mm -hmm. называется проектируем счастливую семью написано вместе с профессором Санкт-Петербургского университета Натальей Гейжан так вот это действительно учение о счастливой семье которого не было в истории. Я изучил все от Конфуция до нашей линии, и наш домострой, и прочее, и в других странах побывал, для того чтобы изучить тему э, создания счастливой семьи. Нигде нет, потому что нет государственного заказа на счастливую семью, как я сказал, и религии, да, не, да. Заинтересован, и религии не заинтересованы счастливым человеком. А кто что тогда придет просить счастливый человек? Да. просить не будет. Поэтому человеку нужно самому учиться этому важному делу быть счастливым и вот мы это создаем мы это создаем угу. можно посетить ваш сайт да? международная академия естествознания нет, нет. сайт, сайт прям можно через мой сайт сайт анатолия некрасова прям по-русски можно брать сайт анатолия некрасова или точка ру Хорошо. Расскажите, пожалуйста, чем вот вы занимаетесь, чтобы вдохновлять других людей? То есть помимо вот этих курсов, я знаю, что вы ездите, путешествуете по миру, и какие-то у вас есть такие проекты за пределами России? Ну, Алиса, мы выходим на в твое пространство. Нет, еще пока рано. Пространство путешествий. Ну, да, у меня много проектов, много проектов, много онлайн-проектов. Вот сейчас, кстати, очень, кстати, вот Алиса сейчас ты напомнила, и я скажу об этом. Mm -hmm. Я уже, кстати, писал вам в чат о том, что я создал курс, иммунокурс mm -hmm. для развития иммунитета, иммунокурс генетическое здоровье. Это уникальный продукт, уникальный. Такого не было в истории, и такого нет, пока никто еще к этому не подошел. Дело в том, что повышать иммунитет для нас вот для аудитории почему для нас то что я тоже член Инкрузис вот, для нас это важно мы же путешествуем по всему миру и быть защищенным иметь классный иммунитет это очень важно для нас согласитесь мы бываем где только не бываем и в тропиках джунгли там и прочее прочее прочее прочее прочее поэтому нужно иметь хороший иммунитет так вот но это не только для Путешествующих, это вообще для всех иммунитет важен. Я увидел, что главный орган иммунитета тимус или вилочковая железа, он начинает угу. умирать уже с молодости, к 40 годам он уже на, только на одну треть живой, в лучшем случае. А к 60 годам полностью умирает. И все проблемы, которые в нем накопились, а он, он имеет такую особенность, он собирает, сохраняет, все болезни, все проблемы по роду, ну, то есть по вашим отцу, uh -huh. матери, по всем родам, до седьмого колена. Это все в нем хранится, информация. Как интересно. И в каких-то ситуациях, вот вы приехали в какую-то страну, неожиданно там другие энергии, все, и там что-то щелкнуло, все, и выскочила какая-то проблема из вашего тимуса, какого там, из пятого, например, колена. И все, и вы заболели. Или там, и ну, понеслась, как говорится, душа врать. Так вот, он это все хранит. А когда mm -hmm. он умирает, а он все слабее, слабее, слабее. К 40 годам уже на одну треть, как я говорю, то он все это передает органу, все эти проблемы. Разбирайтесь сами, ребята, я готов, я все ухожу. Почему он уходит? Потому что человек живет в материальном. Когда человек живет в духовном, вот, в осознанном состоянии, когда он профессионал, вот, счастливой жизни, э, тимуса даже, так вот я научился восстанавливать эту активность, вот понимаешь, очищать от этих семи колен и э, восстанавливать его. Вот сейчас уже идет третий курс, уже э, четвертая сотня людей. Э, осваивают этот процесс. Это просто уникальные результаты. Представляете, люди, у которых умер уже тимус в 66 лет, да я сам перед вами э, тоже пример. У меня, 70, у меня 70 лет, я в прошлый год восстановил свой тимус, и у меня вообще нет проблем э, в этом вопросе. Так вот, э, после 60 тимус можно тоже восстановить. Не говоря uh -huh. уже о, о молодом возрасте. И тогда ты классно себя чувствуешь, активность имуса почти 100%. И ты любая тебе там микробы, вирус, неважно что угодно, ты спокойно себя чувствуешь, что он тебя не коснется. То есть вот такой вот инструмент тоже разработал. Вообще я хочу этим направлением заниматься и дальше, разрабатывать такие уникальные оздоровительные технологии, потому что сейчас время энергетических практик, не физических даже, не медицинских, это все мы прошли, и, как видим, болеем и болеем. А вот как, в том анекдоте медицина так активно развивается, что здоровье за ней не успевает. То есть понимаешь, действительно дошли уже до, до, до парадокса: медицина супер как развивается, там а человек болеет все чаще. Потому что дело надо осваивать энергетическую структуру человека. Там и основные ресурсы. Так вот, в Тимусе uh -huh. я открыл энергетическую его структуру, голограмму, и тогда все зазвучало, все пошло. И вот я вот и хочу сейчас и по другим органам идти, тоже в этом направлении, в частности. Хочу спиной заняться, потому что спина ⁇ это уникальный вообще орган в человеке. Система такая. Согласна. Да. Один, как интересно. Да, одна здоровая спина только на 200 человек Ну представляете То есть вот поэтому здесь много так что вот друзья заходите находитесь в нашем пространстве заглядывайте и попадайте на наши курсы следующий курс вот ему на курс с 1 июля каждый месяц мы прям вот каждый мы уже вот за время этого кризиса мы каждый месяц идем вот первого числа мы начинаем следующий первые числа начинаем следующий а еще продолжаю вот энергетический момент действительно друзья сейчас наиболее эффективные практики восстановления своего здоровья формирование тела там не качать мышцы там в фитнес-клубе там железками не это важно, потому что этим зачастую ты качаешь еще, особенно женщины, качаешь и свою мужественность, вот этот волевой стерженек, который потом долбит э, твою жизнь. Вот. Это энергетические практики, энергетические все э, э, медитации и прочее. То есть все вот эти, набор э, таких вещей, сюда надо обращать внимание. И я сейчас э, вот с первого числа, опять же, у меня запущен новый, совершенно новый курс, это первый раз. На три месяца называется 90 шагов к здоровью. То есть каждый день uh -huh. я в аудиоформате выхожу к людям и говорю, что сегодня надо делать. И каждый раз новая практика и так далее, и так далее, и так далее. Uh -huh. Каждый день, каждый день, каждый день. И вот я это специально начал с вот 1 июня, потому что 9 сентября у меня день рождения, как раз три месяца пройдет, я иду вместе со всеми, я хочу иметь новое качество своего здоровья. То есть 70 лет юбилей хочу встретить вот э, в таком… Превосходно. Так что, э, друзья, включайтесь, э, записывайтесь на этот курс вот такой, э, на этот марафон, мы его назвали «Марафон здоровья. 90 шагов». Угу. Через три месяца гарантированно у вас будет, гарантированно другое качество здоровья. Угу. И хроника уйдет и прочее. Много э, это я ощутил у себя. Как интересно, я, то есть… Да, угу. Получается, что своего рода Тимус ⁇ это как губка, которая собирает результаты несчастливой жизни и записывает их еще. Результаты несчастливой жизни еще и предков, и рода. И, соответственно, ты должен с этим работать для того, чтобы ну, быть счастливым и изменить ситуацию. Получается так. Да, Алиса, это вообще уникальная вещь. Я... Просто по идее, когда вот была уже, я провожу консультации со студентами, uh -huh. которые проходят этот курс, кстати, он максимально дешевый мы сделали. Опять же, чтобы максимум людей прошли. Uh -huh. вот, прохожу консультации, провожу консультации. Удивительные результаты. Что происходит? Очищается не только тимус человека, вот, ну тот, который проходит курс, очищаются тимусы его детей любого возраста, где бы они ни жили автоматически происходит. Очищаются тимусы родителей, но не с седьмого колена, а с шестого, потому что они на одно колено дальше, понимаете? Седьмое колено ты не заходишь. А шесть колен ты их очищаешь. Меняется отношения с родителями. То, что вот через эти проблемы, несчастные проблемы, записанные в тимусе, ты убираешь какие-то блоки в себе и выстраивается новые отношения с родителями. Я знаю, существует множество практик. И у меня у самого много практик работы с родом и так далее. Но до седьмого колена никто не добирался. Ни одна практика не доходит. А вот это доходит. И mm -hmm. получается, действительно, вот смотрите, второе, первое колено это родители, это двое, второе да, колено да. это уже четыре, третье колено 8, 16, 32, 64. И 128 человек у тебя, 128. Твоих прямых родственников. И вот с них, со всех, вот с этой, со всей пирамиды, представляешь, сколько проблем ты несешь в себе. И каждый может в любой момент раз и сработать. Так вот, это все убрать. Особенно важно это тем, кто готовится привести детей в жизнь. Потому что сейчас рождается, вы знаете, только один здоровый ребенок на 10. Поэтому убрать вот эти все проблемы, очистить свой род от этого всего, и тогда ребенок идет клас. Да. Вот так вот. Я благодарю, много вопросов поступает, как записаться на курс, как попасть на сайт. А мой сайт, да. или просто по-русски, сайт Анатолия Некрасова. Напишите, пожалуйста, в Яндексе, поищите сайт Анатолия Некрасова. Я думаю, Анатолий настолько известен, что сайт будет первым, да, через сайт Некрасова. Благодарю, благодарю. Тут ваши поклонники пишут. Смотрите, интересный вопрос был в чате, мне тоже понравился. Вот есть некое, как учение о колесе баланса, что есть здоровье, соответственно, карьера, семья, отношения, любовь, и все эти сферы должны быть в балансе. Вот э, как вы считаете, если одной какой-то сферой заниматься, вот в частности здоровья, какими-то практиками, будут ли страдать другие сферы, как сделать так, чтобы был баланс везде? И в карьере у женщины в частности, да, потому что если говорим «женщина и карьера», то, соответственно, у нас ну, некий образ такой возникает, жесткой женщины. Вот как сохранить баланс и женщинам, и мужчинам в разных сферах своей жизни и быть счастливым в разных сферах, а не только здоровье, например? Ну, одним каким-то направлением заниматься нельзя. Посмотрите, сколько качков погибают на дорогах. Молодых, накачанных ребят занимаются здоровьем, бегают, прыгают. но раз, раз, авария, готов. И нет человека. То есть, uh -huh. это здоровье, ведь это не просто быть здоровым. Это значит быть счастливым, радостным и долго жить. Иначе я не понимаю, быть здоровым только на один день, накачался, вот ты сегодня здоров, а завтра ты умер. Ну, это же не дело. Поэтому одним чем-то заниматься нельзя. Правильно, существует вот это колесо баланса, где все должно быть гармонично, должна быть сфера. Я это называю сферой, счастливой сферой жизни человека. Счастливая сфера. И там все элементы должны быть. И чем больше этих элементов, не просто там здоровье просит. Там много, все там много тонкостей. Вот эти все, все надо учесть. Все. Я считаю, что где-то около 20 должно быть направлений в этой сфере, и каждое должно быть проработано. Каждое должно проработано. Тогда все будет окей. Ну, это и вопросы рода, конечно, и вопросы. Грамотности семейные, это вопросы женственности, вопросы мужественности, вопросы с дит... детьми. Дит... Много-много-много-много всего. И социальная реализация, и очень важно масштабность личности. Масштабность. Вот э, э, все э, партнеры это люди, в общем-то, много путешествующие, и считающие себя масштабными. Они там бывают, там, там, они весь мир, кто-то кругосветку обошел, кстати, я тоже кругосветку ходил, то есть, и считают, что все они масштабны, ничего подобного. Масштабность здесь, угу. в голове. Как ты думаешь, думаешь ли ты масштабно, живешь ли ты масштабно. Путешествие ⁇ это только один из инструментов развития твоей масштабности. Ты, должен, ты всю землю должен чувствовать как свой дом. Вот это вот истинно масштабный человек. Ты всю землю воспринимать должен как дом. Ты должен... Не просто ты везде побывал и говоришь, ой, да я там был, я там был, там был. Значит, я масштабно Нет. Ты должен знать, зачем ты туда поехал, что ты туда привез, что ты оттуда взял. То есть ты должен знать эту землю как свою, как свою квартиру, знать особенности, знать тонкости, помогать, что-то решать. То есть надо всегда вот в отдыхе, надо обязательно уметь. Uh -huh. знать такие вещи куда ехать когда ехать с кем ехать зачем ехать зачем ехать что туда привезти что оттуда привезти это я имею в виду, не только материальные какие-то вещи не только там тысячу снимков а это должны быть глубинные вещи осознанные я например вот с дочерью мы ходили через атлантику э, на лайнере так мы знали зачем мы с ней весь этот процесс у нас был творческий процесс с ней, с дочерью в пять лет. Она да, уже да. участница этого была процесса. Мы с ней много проговаривали. Потому что мы знали, зачем мы идем через Атлантику. И мы знали, зачем мы попадаем в те или иные страны. И мы там не просто ходили-глазели, мы там делали очень важные творческие дела. Поэтому, друзья, быть масштабным — это быть активным, занимать активную позицию — жизненную позицию в каждый момент жизни и в каждом месте, где ты находишься, а не просто поглазил, пофотографировал, что-то купил и поехал дальше. Угу. То есть получается, что осознанные путешествия должны быть и а, и для есть. того, чтобы Обязательно. Угу. Я, кстати, смотрела эфир ваш про осознанные путешествия. Если mm -hmm. интересно, он есть у меня на Ютубе, напишите мне после эфира. Я про осознанные путешествия обязательно вам скину ссылочку на вебинар Анатолия. У нас поступил вот тоже вопрос интересный. А как же воспитывать тогда мальчиков для того, чтобы они ну, были мужественными, несли ответственность за будущую семью? На что обратить внимание? Как воспитывать мамам, детей, чтобы не ссориться, и потом дети, соответственно, на своей жизни не несли вот эти вот родительские сценарии какие-то, родительские вот такие проблемы? Вы знаете, первое условие, первое условие, чтобы дети были счастливы и в будущем о вас, как говорится, не забыли, а тем более не относились отрицательно, это вы с счастливы. только счастливые родители Могут гарантировать себе хорошие взаимоотношения с детьми и счастье детям. Только они, только счастливые родители. Понимаете? Любое несчастье у родителей обязательно оставляет след у детей. Им или трудно, или вообще невозможно достичь счастья. Понимаете? Поэтому, уважаемые родители, если вы по-настоящему любите детей, вы сделаете все, чтобы быть счастливыми. Вот это настоящая любовь к детям чтобы вы свою жизнь сделали счастливой. Чтобы вы были счастливы, женщины, счастливой, счастливой мужчины, счастливая семья. Вот это, вот это действительно настоящая помощь, реальная помощь своим детям. Все остальное бла-бла. Все остальное это одни я хочу, я, я рву свое сердце, я там отдам свою жизнь за ребенка. Это бла-бла. Вы этим только еще хуже сделаете, когда вы так да. относитесь к, к судьбе своих детей. Станьте счастливыми, станьте радостными, и все, у вас классно. И дети будут воспитываться легко, естественно, без трудностей, без последствий. И они выйдут в жизнь счастливыми, и будут в них жизнь счастливая, и они к вам будут относиться замечательно. Друзья, только так это главный инструмент. Угу. Благодарю. У нас тема осознанных путешествий, родительские какие-то сценарии, в общем, большое количество действительно людей, которые сейчас смотрят эфир. Я благодарю вас, задавайте свои вопросы, продолжаем наш эфир. И у меня такой вопрос. А как вот вы начинаете свое утро? Потому что ну, у нас жизнь состоит из дня. Соответственно, есть 24 часа в сутки, и потом начинается новый день. С чего вы начинаете новый день? С чего вот такого нужно его начать, чтобы прожить его качественно и быть счастливым? Вот есть ли какой-то рецепт начала дня? Э, вот это, есть, конечно, рецепт начала дня. Он мне подтолкнул создание вот этого курса, этого марафона 90 шагов. То есть, mm -hmm. Я там буквально все расписываю, все на собственном опыте, все проверено, как не подлежит сомнению. Конечно, у каждого есть свои какие-то наборы, практика и прочее, но вы пройдите этот курс, сделайте, сделайте шаг в новое состояние, а дальше применяйте все, что хотите, и что, что вам понравится. Так вот, что я начинаю утро, я встаю рано. И для меня утренние часы это святые часы, тогда, когда тихо и в доме, и в мире, как-то еще люди не особо ворогают пространство своими мыслями, <свистит> энергетика более спокойная, и это я с какими-то тонкими вещами я занимаюсь, я что-то анализирую, что-то о чем-то пишу. То есть, ну это такая тонкая, глубокая работа с собой. А настройка проснулся первое, что я делаю энергетическую практику, которая занимает буквально 12 минут. Это, но это зато я как будто два часа на ногах и все, и я беру дальше ага. То есть вот эта энергетическая практика потом работа э, тонкая, потом э, начинают просыпаться все остальные. Здесь уже включаюсь, здесь я отключаюсь от всех дел, занимаюсь тоже семьей, потому что этот вопрос тоже очень важный, э, пообщаться в этот э, утренний ну а дальше день уже идет по расписанию который чаще всего заканчивается уже как минимум в 11 часов то есть это сплю я мало уже лет 25 сплю не больше э, 5 там часов как правило вот. но это дело сон это дело очень индивидуально это вообще отдельная тема им тоже надо Заниматься мудро, строить отношения со сном. Надо, аккуратно. Вот. То, что у каждого есть, свои. А есть у это... кого-то кто-то у нас вот в эфире находится в таких болезненных отношениях, и несколько раз вот во время эфира уже даже писал вопрос: вот если ты занимаешься собой. Если ты, ну так скажем, самоосознан, двигаешься в сторону своего здоровья и так далее, и у тебя болезненные какие-то отношения, как выйти из этих болезненных отношений, как найти хорошие, здоровые отношения, и вообще вот как считывать человека при знакомстве, будут ли хорошие отношения или нет, или с каждым человеком можно построить счастливые отношения? Нет, с каждым нет, не построишь но на определенном уровне, опять же, это по состоянию сознания. Чем uh -huh. больше состояние сознания, чем более гармоничен человек, тем большим числом людей он может построить счастливые отношения. Вот я, например, могу со очень многими женщинами. Они все мечтают об этом. То есть у меня есть определенные, но не, не со всеми, наверное, потому что это все-таки слишком, наверное, это еще недорос. Вот. Но поэтому, что нужно? Первое условие, конечно, первое условие, если чувствуешь, что ты, тебя эти отношения напрягают, и не знаешь, что делать, как из этого выйти, Банальный ответ, но, друзья мои, друг, это самый эффективный, поверьте. Я помог десяткам тысяч людей, поэтому мой опыт личный и со всеми теми, с кем общался, говорит о следующем. Займись собой, пожалуйста. Перейди себя в качественно другое состояние, энергетическое, мировоззренческое, психологическое состояние, духовное. Перейди, то есть из этой, вот где ты в лоб в лоб с этой проблемой, с этим человеком, с этой ситуацией, ну, выйди вот сюда, вот. О! а здесь другие отношения, а здесь другой уже человек, с которым ты будешь, это уже будет другого качества отношения. Хочешь, еще выше поднимись, то есть это тебя тоже подстаковалось, не, не совсем все устраивает. Раз, угу. еще над собой брат, еще выше приподнимись. А вот здесь, о, здесь уже классно, здесь уже идут соответствующие мужчины и прочее. Мало того, о, здесь и мой же мужчина. То есть он может тоже подрасти. То есть бывает такое. И вы снова встречаетесь. И это уже другая жизнь, другой уровень. И вы знаете, такие примеры тоже есть. То есть собственный рост, собственное развитие. Нет более эффективного э, э, развития, точнее, э, способа. Э, вот, вот простой пример. Милые женщины, здесь в основном женская аудитория, я смотрю. Так вот, э, милые женщины, э, вы живете в основном, э, используя только 5-7 от силы 10 качеств женских. Почитайте, и вы не ошибетесь. больше десяти навряд ли. А женских качеств всего более 200. Вот вам и ресурс. А каждое качество — это ресурс. Раскрыли какое-то качество, например, нежность. У вас такая энергетика, такой мощь, такая сила появилась. Такие возможности открывают. Раскрыли качество чуткость, например. Ну и так далее, кротость, например. Это вообще супер, потому что Кротость это не смирение, это не принижение, это на высоком состоянии достоинства. Люди даже не понимают этого значения этого mm -hmm. качества. Понимаете, раскрывая качество, постепенно становишься все большей и большей сферой. И здесь уже совершенно другие. Вот это и есть поднятие. И ты уже оказываешься в тех слоях, где другие люди, другие отношения и прочее, прочее. Только работа с собой. Все остальные варианты бесполезно если вы хотите выйти из этих отношений то пожалуйста выйдите не на минусе в самом плохой нижней точке а начните вот в этом находясь в минусе начните работать собой вы видите себя здесь в другое состояние это вам очень хорошо оценится небеса четко учитывают. бог не медитка, все видит вот. и вам подарок будет соответствующий потому что когда вы выйдете, вы будете выходить из этих отношений, там развод даже и прочее, но на высокой волне у вас сразу прыжок в другую будет высоту, понимаете? А на низкой вы так и поплывете, низенька, низенька. Ну, по закону притяжения получается, ты притягиваешь похожие события, похожих людей, и, соответственно, если повышать... Уровень своих вибраций и уровень своей раскрытия духовности, духовных качеств своих женских, ты, соответственно, будешь привлекать другое. Ну вот я приведу пример, я его привожу, он, наш академический пример в нашей академии, он, Добавься, он да. анекдотичный, анекдотичный пример, но он такой характерный. Вот в этом курсе гармоничное развитие личности женщина, у нас давали экзамены, и женщина, она приехала на экзамен из деревни. Там из Краснодарского края. В Москве не была никогда, или была очень давно, детстве ее привозили как-то. Идет по Москве, а это. Но она уже готова, она, как женщина, состоялась, она раскрылась. 10 месяцев все-таки обучение дает себе знать. Она идет по Тверской, ну, где еще? Под Красной Красной или прошла, по Тверской придет, бутик один зашла, там покрутилась, там посмотрела, что-то померила, идет дальше, зашла в один бутик, Померила пальто, дем понравилось, ну, цены как телефонные номера, это для нее все это там за, за 100 тысяч но она померила там потенциала все второе померил тоже хорошо, там мужчина какой-то проходит, говорит, как мне это пальто покрутилось, он говорит, классно а второе, я это, говорит, еще лучше и он говорит я вам их дарю оплачивает эти там телефонные номера цены я имею в виду Дает ей э, это, эти пальто, говорит, не, не берет ни, ни телефон, ни свой не дает, просто говорит, я вам дарю, будьте счастливы. Потому что вы женщины Понимаете, то есть женщина вообще большая редкость. И когда женщина зазвучит, весь мир для нее просто вот так. Вот. И она в, этом, в этих пальто летом она заходит на экзамен и мы сначала удивились, что такое. Она вышла, продефилировала, вышла перед комиссией, значит, заходит во втором пальто. И вот она нам рассказала эту историю. Говорит, это мой экзамен. Конечно, она сдала экзамен. Да, женское состояние. Знаете, много сейчас тренеров, школ, различных коучей, которые говорят, что женщинам нужно работать над собой, нужно раскрывать качества, повышаться и так далее. Ну, это потому что пример, повышать, так скажем, свои женские качества и так далее. Расскажите, пожалуйста, а что же делать мужчинам? Потому что так много женщин сейчас работают над собой, и вот среди моего окружения тоже большое количество женщин, ни одна не сидит на месте, развивает свои какие-то женские качества. Что же делать мужчинам? И вот такой насущный, соответственно, из этого до вопроса, а как же встречать мужчин, подобных развитой женщине, подобных такой душевной женщине? Как вот как встречать, как привлекать? А, Милые женщины, я этим занимаюсь давно. Я еще тот сват. Значит, вам скажу: если вы не встретили мужчину еще с того, кого вы хотите? значит вы еще не готовы все очень просто и не ломайте головы не придумывайте там э, не какие-то объяснения на, не находить я не там живу я не туда езжу там я не там бываю вот надо ходить там на такие тусовки друзья мои все это фигня если ты придешь на классную тусовку но если ты не не соответствуешь э, по своим параметрам э, тому что тебе нужно то, для жизни. Может ты пришла общение на кусок. то ты там не найдешь того, что нужно. Понимаете? Потому что в нашем примере, наш академ столько примеров, что женщины <сас> выходят из дома, <сас> из дома вынести мусор. Рядом останавливается машина, водитель спрашивает, как проехать куда-то. Он оказывается из другого города, немножко заблудился. Вот. Она ему объяснила, в результате нашла семью. Понимаете? То есть это найдет тебя человек где угодно, в самолете, в поезде, в дороге, в автобусе. Даже в автобусе можно встретить э, человека. Одна женщина э, в автобусе ехала, тоже. Э, вроде бы там автобус, надо же, чтобы лимузины были, там, там надо крутиться, ничего подобного. В автобусе едет, э, заходит э, выпивший мужчина. Э, такой, прилично одетый, но такой немножко навеселее. О, женщина, так, так, так. Под, поддал маленько, ну бывает. Да, да, А он, оказывается с какой-то там вечеринки, прочее. И, а, ну что наша женщина обычно делает? Ну, чуть -чуть подальше там и вообще раз какой разговор, тем более пьяный, допустим, да, да. чужой мужчина, ну в общем, ничего подобного. Она уже знает, как разговаривать, как с ним. Она, он, я, можно вас проводить? Пожалуйста, проводить, Про, провожает ее, там идут мимо киоска. Э, э, говорит, можно вам купить букет цветов? Она говорит, можно. Ну, понимаете, он ее проводил, дальше все, она его отпустила, все, все, это ее была судьба, и судьба это состоялась. Понимаете, то есть он, оказывается, просто шел из вечеринки не, машину свою бросил там у ресторана. Uh -huh. Просто поехал на то, потому что в пьяном виде, ну, не стал. <смех> и оказался классный мужчина со всеми необходимыми регалиями. Так что, друзья мои, если вы готовы, встреча состоится. Где бы она, она может где угодно состояться, где угодно. Понятно. Как мужчинам работать над собой и как не стать женщиной, которая работает над своим мужчиной? Мужчинам с мужчинами у меня отдельный разговор, очень мужской, mm -hmm. такой жесткий. Потому что Понятно. я им говорю, что если ты капитан семейного корабля, то будь добр, быть капитаном, будь грамотным. И будь, зрел, будь зрелым. Что значит зрелый мужчина? В первую очередь, он должен уметь трудиться, уметь зарабатывать деньги и уметь распоряжаться деньгами. Это обязательно. Мужчина без денег – это кабель. Простая формула. Я в свое время услышал это от ветеринара, который для моей собаки заполнял паспорт, и жена там попыталась написать род, род, ну, собаки. Муж, муж, пишет муж. Он говорит, какой это мужчина? Это кабель. Мужчина с деньгами, а это кабель. Ну и так далее. То есть мужчина должен вот это, это. Первое условие. На это смотреть. Если мужчина без денег, друзья мои, можете прозвлекаться. Но это кабель. Имейте это в виду. Надо так. Uh -huh. Я с мужчинами разговариваю. Ты кто? Uh -huh. Понимаете? Второй момент. Мужчина настоящий зрелый, никогда не живет с родителями. Вот. Он с молодости, сразу после обучения института или школы, даже он идет и устраивает свою самостоятельную жизнь. Если он этого не может сделать, он не сможет создать счастливую семью. То есть он обязательно отделен от родителя, но с родителями у него должны быть классные отношения. Вот выбирайте, девочки, это простые, простые способы проверить. Если у него есть проблемы с отцом, с матерью или с одним из них, это тоже плохо, потому что если только с одним, то ты, значит, хромой. Ты на одну ногу хромой, или вообще без ноги, на одной ноге скачешь, далеко не скачешь. Вот. То есть смотрите, какие у него отношения с родителями. Как он рано ушел от родителей, насколько он, он умеет трудиться, зарабатывать, то-то, а, насколько он это. Третий момент. Как он относится к женщине? Понимает ли он роль женщины? Что для него женщина? Просто у -у -у. сексуальный партнер? Или хозяйка э, дома, или мать его детей? Как он, роль женщины, он понимает ее глубинную часть, что она фортуна, что она какая-то для него создает пространство, что женщина это создает денежный поток в семью, женщина создает поток. А мужчина только лопатой, в общем-то, это все э, приносит дом. А женщина создает поток. У женщины с деньгами свои отношения намного лучше, чем у мужчины, поэтому они легче, им легче зарабатывать деньги. Если женщина ещё, поток еще берет лопату, то это вообще, когда мужчине там ловить нечего. Так вот, то есть о отношении к женщине надо смотреть. Если он не уважает женщину, не ценит, не понимает ее, ее роли, то будьте аккуратнее. Поразвлекаться можно, но не больше. Но женщины же чем имеют такую вот особенность? Они да. часто привязываются. Привязываются и... Дальше очень трудно развязываются. И привязывают, понимают, что он уже не тот, что увидела все стороны и поняла, что не тот, но привязалась, и дальше уже все хуже, хуже, хуже. Друзья мои, вот не привязывайтесь, держите дистанцию. Знаете, что большая часть мужчин по жизни дается не для создания семьи, а для уроков Пройдите эти уроки. А для семьи, это когда вы уже увидите, когда какие-то отношения строят, и видите, что они все лучше, лучше, лучше, лучше. Лучше и лучше и лучше, вот тогда вы с этим можете уже идти дальше. Понимаете? А не так. Какая интересная мысль, да, для опыта, а не для создания семьи. И э, я с темой семейной, так скажем, мы, мне кажется, много достаточно разобрали вопросов. Я хочу немножечко оттолкнуться от семейной темы и коснуться, конечно же, наших путешествий. Анатолий, скажите, пожалуйста, какие у вас планы на ближайшее время? Потому что я знаю, что вы много стран посетили, где вы еще не были и какие у вас путешествия будут, осознанные путешествия будут в ближайшее время, в ближайшие годы. Ну и, конечно, расскажите, что вы стали еще и круизером. Мне это просто самой приятно будет. И для наших, конечно же, круизеров, которые сейчас находятся в чате, это тоже будет полезно и приятно. Ну, я думаю, что вот для партнеров не будет секретом, я думаю, каждый прошел стадию. Я сначала на круизные лайнеры смотрел, как на что-то недосягаемое. Я много путешествую, я проехал более 60 стран. Я их всего, вы знаете, за 200. Я, у меня нет мысли проехать все досконально, потому что ну, есть страны, которые, ну, может быть, и нет смысла бывать. Но, основ... но впереди еще большой пласт неисследованных. Я буду это делать. Путешествовать я буду, совершил кругосветное путешествие. Много побывал в разных важных местах трижды в Австралии, в Новой Зеландии, там, прочее, то есть, в общем, много чего было. Так вот, на лайнер я смотрела, говорю, как на что-то очень-очень недостижимое. Вот, кстати, благодаря Алисе тебе тоже я понял, что это все реально, все просто. И попробовал. И действительно, очень легко я вошел в этот процесс И прошлый год мы с дочерью мы совершили трансатлантический переход 17 дней мы шли через океан путешествовали вдвоем с ней супер мне это понравилось я об этом записал несколько роликов можно тоже их увидеть в ютубе вот и я понял что это все достижимо все это классно все есть это одна из форм причем форма достаточно комфортная я уже ну я хочу комфортно я конечно я много ходил в с рюкзаком я uh -huh. сплавляться по рекам это прочее прочее для меня это все формы туризма пройдены но вот этот я освоил только прошлый год и буду и дальше развивать я думаю вся эта катабасия она закончится я со своим тимусом не боюсь нигде бывать поэтому я планирую в сентябре уже, у меня день рождения, после дня рождения сразу иду в круиз по северной Европе. И дальше я планирую, я продолжаю участвовать в, в клубе. Я буду и дальше, я не боюсь никаких перемен. Я знаю, что эта форма будет продолжаться, люди обязательно будут путешествовать. Вся эта коронавирусная история, она закончится, это больше... Блев чем э, на самом деле реальность. Поэтому мы будем продолжать, и моя семья вся участвует в этом. Э, так что здесь только хорошие перспективы. И э, это действительно очень комфортно в плане того, что я что мне нравится вот в этом варианте. Я никогда не участвовал раньше в никаких сетевых программ, Но в этой программе мне что нравится — полная свобода. То есть я могу поехать, могу год не ездить, накапливать свои э, бонусы, могу несколько раз в год сходить. То есть нет никаких ограничений. И это один момент. А второй, что я ежемесячно плачу там, 100 долларов, но я зато э, потихонечку, потихонечку накапливаю. То есть эти 100 долларов, незаметно, незаметно э, набираются в хорошую приличную сумму. То есть вот это... И плюс, это же не просто, они с бонусами. То есть я вношу 100, получаю 200. То есть ну, здесь да. то есть, Я благодарю вас за эфир. У нас осталось буквально 15 секунд. Анатолий, желаю вам прекрасного дня. На 5 баллов, мне кажется, мы ответили на все вопросы наших участников. Всем благодарю. приятного дня. Благодарю. До свидания. До свидания.